Я даже привыкну к дебюту еще <связывающие> <связывающие> Эй Слышь бедрива Слышь бедрива Ты бедрива Я, за... на... я наплевнула, я, я, я И скрутил, я я я закрутил, закрутил накурила накурил, я, я сдох, блять, пиздец Я ебаный в рот своих да и без меня убила Я, я, Я, я, морил, я хочу страдать, но я не буду я, убивать не буду. Я, я буду. моя, я говорил позавчера, если ты не накурился, значит ты еблан,